Всем привет! Сегодня мы будем разбираться с тем, что нас ожидает во вторник, а именно, какое обновление нас на этот раз ждет. У меня появилась информация о том, что у нас будет во вторник, и давайте разбираться, в принципе, вы на канале Кэткофер, мы начинаем. <музыка> Глава 11 нас ожидает, то есть мы будем продолжение 10 главы получать, и 11 главу, скорее всего, на половинку получим. А в целом будет целая глава. Огненные фейерверки у нас будет также какие-то награды за ивент. То есть у нас какой-то данж появится, наверное. Пока что только по названиям можно судить. Скорее всего, дальше какой-то появится с наградами. Далее у нас появится обменник с усилениями. Всякие там плюшки для усиления, которые у нас, как обычно, появляются. И у нас донатный холкпас. пасс. Ну, холкпас, пасс, если они донаты, если донаты. Скорее всего, туда добавят либо стикеры, либо какого-нибудь персонажа. Одного из двух монспитов, к примеру. Также у нас будут новые персонажи. 10 заповедей и элитный демон монспит. Давайте сейчас посмотрим, что у нас будет. Переходим в группу ВКонтакте, the7 deadly sins grand cross global. в этой группе есть на русском языке перевод персонажей, давайте в принципе воспользуемся этим. На этот раз мы не будем переходить на форум английский, потому что, ну а почему бы и нет, в этот раз будем использовать русскую... Раскладку языка. Что у него по характеристикам? Общая сила общий БК у него, у него на первом уровне 3875, в принципе, неплохо. Но у него не такой высокий БК получается. Стандартный. Стандартный. То есть, у сильного преимущества по БК вы с этим персонажем не получите. Атака высокая, 520 на самом деле, оборона 300, ну, средняя. ОЗ 5800, ну, достаточно неплохой показатель. В среднем нормально, нормально. Пробитие брони, то есть пронзание 40% неплохо, в принципе, стойкость также 40%, шанс на крит удар 20%, а критический урон у него 150%. Все остальное нам неинтересно, потому что, ну а кто на это смотрит? Карты способности. Давайте посмотрим первую способность его. Она точно такая же, как у зеленого эсканора в принципе, 500% урона в исполнении себе на двоечку с третьего умения. Ну, ровно такая же способность, как и у нашего зеленого эсканера. Но только огнем бьет в этот раз. Далее, что у нас дальше находится? Вторая способность у него выглядит следующим образом. Наносит урон всем противникам на определенное количество процентов от атаки. Урон по всем целям с ослаблениями увеличен в втрое. Ну, в принципе, неплохо. Бьет по слабым местам. Очень и очень неплохо. Для ПВП сойдет, но на данный момент у нас уже там э, хорошие команды появились для ПВП, поэтому спит там будет редким гостем. А если вы его выбьете, в принципе, вы можете его использовать, потому что у него есть и АОЕ дамаг, и, в принципе, соло-таргет дамаг. По суперприему у него следующее. Э, снимает стойки, затем наносит определенное количество урона всем противникам, накладывает на них эффект горения на 4 хода. Э, в принципе, персонажи могут складывать горение, поэтому его ульта может бить по врагу с уже ожогами, получит эти ожоги дополнительных два эффекта, можно его брать в команду с Миросциллой, в принципе, ну и дальше вы уже по заповеди смотрите, кто вам интереснее. Ну, естественно, если вы хотите играть через ожог, я бы вам советовал через э, заповедь Миросциллой идти. Пассивка у него делает следующее, получать на 30% меньше урона от специальных атак. Ну, в принципе, неплохо. То есть, у, убить его э, ультой на 30% шанс меньше, чем у других персонажей. Достаточно неплохой э, персонаж э, из-за этого. Шкала специальной атаки союзников и противников ВВП не заполняется при использовании способностей. Активируется только если персонаж участвует, участвует в битве. Э, Честно говоря, это достаточно интересная пассивка, специально направленная на ПВП. То есть этот персонаж вообще, в принципе, направлен на ПВП. Это довольно интересный персонаж, но он чисто для ПВП. Хотя вы видите сейчас по оценке персонажа, он все таки не такой популярный везде, ни в ПВЕ, ни в ПВП. Только пассивка у него неплохая, в принципе. Поэтому, как вариант, вы можете его использовать на ПВП. Но у нас сейчас намного лучше персонажа есть. И он очень быстро потеряет свою актуальность. Вызывать его советовать точно не буду. Если вы его получите вдруг из каких-то будущих баннеров, вы просто будете радоваться этому. Если же нет, забейте клин. Переходим к зеленому. Зеленый манспит Он уже немножечко интереснее. Все то же самое у него, как и у Первого все точно так же по характеристикам. Что у него первая способность делает? Урон одиночной цели, урон по целям с ослаблениями увеличен втрое. То есть 300% увеличаем, увеличиваем в три раза, получается 900% урона. Неплохо, но это соло-таргет. Далее у него вторая способность наносит... Также одиночный цель урон уменьшает количество заряда суперприема на 2 и сжигает 2 случайные карты способности. Вот это вот уже интересно. Это интересно почему? Потому что если вы снижаете шкалу суперприема, то вы снижаете и количество карт. Если вы снижаете на 2, вы сжигаете 2 случайных карты. Это очень неплохой персонаж против пвп. Честно, он будет намного интереснее, чем красный, серьезно, на пвп смотреться. Ульта точно такая же, пассивка у него следующая, она наносит на 100% урона больше по целям с воспламенением, вот это вот уже интересно. То есть ульта у него будет наносить намного больше урона, это реально очень круто. Зеленый монспит реально очень интересный, но он зеленый, а у нас есть эсканор. Смысл, в принципе, в этом персонаже, ну, если у вас нет эсканора, в принципе, разве что... Далее, у него, в принципе, заповедь точно такая же. В ПВП со снаряжением отлично себя показывает. В PvP без снаряжения также себя неплохо показывает. Ну, точно так же, в принципе. Пассивка тоже э вполне нормальная. Алло демон, в принципе, на него тоже неплохо себя показывает этот персонаж. В других случаях он себя не очень хорошо показывает. Особенно в ПВЕ он совершенно бесполезен. Ну что ж, вот такие вот у нас персонажи нас ожидают. То... Можно сказать, что, можно сказать, что нас ожидает очень хорошее обновление, потому что мы получим сюжетку, мы там получим кристаллики там халявные, ресурсы какие-нибудь, может быть, билетики какие-нибудь, как всегда, ну, в общем, как всегда, халява. Ну, а с вами был, как всегда, я Макс, до новых встреч, пока!